Россия действительно заколдованная страна. Санкции, санкции, эмбарго, как меня колбазит. Куда мы эту нефть теперь будем девать? Полная печаль меня накрыла. Удвойте, пожалуйста, посадки картошки. Давайте экономику развивать. Ну, так мы развлекаемся. Привет, сегодня суббота и еженедельный обзор новостей. Поехали. В московском зоопарке появились два пингвина Гумбольта. Первый вылупился 12 марта, а второй 14 марта. На этой неделе их показали публике. Птенцы покрыты детским пухом и где-то через две недели они смогут заходить в воду. Вот почему такие хорошие новости о вылупившихся птенцах показывают с таким запозданием, понимаете? Я хочу, чтобы было больше новостей с московского зоопарка и как можно раньше. Пусть будет больше хороших новостей центральный банк снизил до 14 процентов свою ставку. И вот вроде бы позитивная же новость, да, снижение ставки с 17 процентов до 14. Может ли на что-то повлиять эта новость вообще? Да хрен-то с 2%. Пока ставка не снизится меньше шести, никто не возобновит производство, инвестиции. Вот и все. Напомню, какие ставки в других странах, чтобы вы вот ориентировались? Зимбабве 80 процентов. Ну вы поняли. Венесуэла 56%, ну тоже приятно, да? Казахстан 14, Турция 14, Беларусь 12, Украина 10, Мексика 6,5, Индия 4, Китай 3,7, США 0,5, Япония минус 0,1%. То есть там тебе еще дают деньги за то, что ты берешь деньги. Нормально, да? Вот нам бы так. Друзья, Наверное, вы по этим ставкам уже поняли. Вот, например, в Зимбабве и Венесуэле и Аргентине, да, видите, какие ставки двухзначные, 80 50, и экономика этих стран ни хрена не растет. А вот в странах, где ставка 4, там процентов 6 и меньше там, да, там экономика растет. Например, Индия, Китай, США, там, и так далее. В России достаточно большая ставка, и почему-то всегда, как только кризис, в России ставка растет. В этот момент, когда, казалось бы, надо наоборот, да, укреплять свою страну, устроить там производство и так далее, да, центральный банк обычно задирает ставку, тем самым обрубая все экономическое развитие. Я лично знаю, огромное количество людей вот в эти два месяца остановили все свои инвестиционные проекты. Все. Не хрен дергать ставку из-за колебаний на финансовых рынках. Не надо. Это ограничивает обрезает нашу экономику. Это знаешь, нечаянно взял себе и сделал обрезание, а потом оп, все стабилизировалось, а уже все. Раньше надо было, раньше надо было. Вот так и со ставками. Поэтому, ребят, на самом деле все просто. Мы живем блядь, в каком-то золотом царстве, где мы туда-сюда дергаем и думаем, блядь, вот как на этот раз? Опять выживем? Россия действительно заколдованная страна. Блядь, как? со всех сторон, она все еще живая. Бля. Ставку дергают туда-сюда, она все еще живая. Давайте на этот раз посмотрим, как будет. Я знаю, что мы выживем, но каждый раз, когда мы вот так вот дергаем и останавливаем развитие своей страны бля, этими ставками, да, мы опять ввергаем себя в жопу. Зачем? Доколе? Ну, так мы бля, развлекаемся. Я очень хочу, чтобы мы научились развлекаться по-другому. Байдену и Зеленскому запретили посещать магазины в Твери, на двери местных супермаркетов налепились стикеры с перечеркнутыми портретами Байдена и Зеленского, соответственно. Ребят, вот интересно, а Байден, например, знает о том, что ему запретили в Твери в магазинах сушки покупать, да? Вот. Я не думаю, что он знает, поэтому, друзья, передайте, пожалуйста, Байдену, что теперь он не сможет затариваться сахаром, сушками и дефицитными подорожавшими товарами в магазинах Твери. Вот пусть так и знает. Вместе с тем, Блумберг пишет. Администрация Байдена, наверное, не зная о том, что им запрещено покупать сушки в Твери, администрация Байдена хочет смягчить визовые ограничения для ряда ученых из России. По данным агентства, подобное предложение Белый дом включил в свой последний дополнительный запрос к Конгрессу. Вот видите, как Америка делает? Да, с этой стороны санкции, санкции, эмбарго, ограничения, Европу принудить тоже ограничения, да, а что касательно мозгов для развития Америки, то здесь такая вот туннельный эффект, чтобы чтобы проникновение вот было. Поэтому обратите внимание, да, вот все говорят, все, русские будут запрещены, везде давление и так далее, однако, да, вот умные русские, да, не будут никогда запрещены и всегда востребованы. И вот что они пишут, смягчение будет применяться гражданам России, которые получили степень магистра, доктора наук в области технологии, инженерии, математики в США и за рубежом. Понятно, да? Спрос на умных русских, на способных русских. Не просто есть, а он растет. Это, кстати, ответ на вопрос, чем заниматься. Ребят, становиться умным. Но вообще я хочу сказать про американцев. Красавчики, как цинично и как практично, оказывая давление на все, они оставляют маленькие дырочки, чтобы через эти дырочки к ним поступали сливочки. Сливочки, вот это самая вкусняшечка, да, и так далее. В виде ученых мозгов, в виде каких-то талантов и так далее. Я бы очень хотел, чтобы мы перенимали такие циничные и очень прагматичные подходы американцев. И вот сейчас я знаю, на некоторых предприятиях России уже приезжают люди из Америки, из Германии, вот все думают, что нет, все уезжают. Дело в том, что сейчас в России освободились такие вакансии, такие места, на которые, как в петровские времена, помните, голландцы приезжали корабли строить? выписывали, чтобы они корабли строили. Так и сейчас на некоторые места приезжают иностранцы. Я просто хотел, чтобы таких случаев было больше, чтобы мы использовали на полную катушку возможности интеллектуального превосходства. И неважно, какой там нации, какого происхождения, какой оригинации этот человек, неважно. Давайте экономику развивать, давайте свои производства, промышленности да, развивать. Поэтому все, приглашаем со всего мира самых лучших и работаем. Банк России, спасая экономику России, дергая вот эту вот ставку, ну вы поняли, дал экономический прогноз на будущие годы. И краткое название этого прогноза будет полная жопа. Экономический спад в России фактически продлится два года. В двадцать втором году реальный ВВП упадет на 10%, в двадцать м на 3%. И только в двадцать четвертом году рост экономики, возможно, будет 2 3%. Вот такой прогноз говорит ЦБ. Некоторые писаки тут же окрестили прогноз центрального банка, что, мол, жопа. Я тоже эмоционально его называю жопа, но на самом деле это не такая уж и жопа. Если сравнить это с 90-ми годами, когда валовый внутренний продукт снизился на 30 и более процентов, ну, сами делайте выводы, какая это жопа. На самом деле жить можно. Важно сейчас перестраивать ну, экономику, структуру менять, потому что вот эта зависимость от импортных материалов, когда даже вот пломбу нельзя в зуб ставить, прежде чем в Швейцарию куда-то там не позвонить, что-то не привести. Ну, сами понимаете. На самом деле, мировое разделение труда так построено, что вот вроде как оно тебя вынуждает да, закупать какие-то штучки-дрючки где-то там в мире. Ну, там дешевле. Однако, видите, чем это расплачиваться приходится вот в момент вот таких вот ограничений, эмбарго и санкций. Вот и все. Короче, кроме нефти, газа и там руды и так далее, надо что-то миру еще предлагать, чтобы жить достойно и спокойно, и в такие кризисы чувствуют себя нормально. Друзья, помните, я вам говорил про коллективные иски? Вот пошла волна. Поехали. Netflix хотят обязать возобновить работу в России. Напомню, Netflix взял и отключил российских пользователей. Так российские пользователи собрались и подали в суд, да, мол, вы чего нас лишили права, в общем-то говоря, тем более в вашей оферте публичной, которую мы подписывали, когда договор заключали, да, там написано, что если хотите отключить, за 30 дней нас предупредите, а то, что вы вот без предупреждения нас отключили, вот держите вот иск. И потому в базе Хамовнического районного суда появился вот иск. И вообще эти коллективные иски теперь уже обыденное явление. Например, российские пользователи подали в суд на Apple из-за отключения Apple Pay и требуют 90 миллионов рублей, по 3 миллиона рублей на каждого. Вы, если бы присоединились к этому коллективному иску, вам бы тоже, может быть, 3 миллиона дали. Напишите мне, вы присоединились к этому коллективному иску? Но ну, на самом деле, вы видите, что происходит. Netflix — коллективный иск, Apple Pay — коллективный иск. Кстати, я тоже очень недоволен. Я приходил раньше, платил Apple Pay, а сейчас везде мне надо карту там доставать слишком много лишних движений, понимаете ли, да, я бы тоже с удовольствием стал подписантом этого коллективного иска. Поэтому давайте так, кто из вас уже является подписантом коллективного иска какого-то, напишите мне, а кто еще не является, рассмотрите такую возможность, ведь вдруг получится добиться компенсации, а это денежки как-никак пригодятся в эти кризисные непростые времена. Вместе с тем на всяких платформах объявлений типа Авито и даже на экстравагантных и запрещенных даркнетах появились объявления о том, что люди за сходную цену могут вам вот сделать доступ к Netflix, к Spotify и так далее. Ценники вообще демократичные от 20 рублей, вообще ни о чем, понимаете? 20 рублей платишь и тебя подключают к какому-то семейному аккаунту, и у тебя Spotify опять есть. Друзья, сейчас время такое, постоянно что-то запрещают, обрубают, обрезают. Значит, что мы делаем? задницу от стула отрываем и находим обходные пути. Тренируем предпринимательское мышление, предпринимательский образ действий. Ну а если ты хочешь потренировать этот предпринимательский образ действий вместе со мной, под моим руководством добро пожаловать в X10 академии. Уж я тебе его так натренирую, этот предпринимательский образ, что деньги будут находить тебя сами. Вот представляешь, ты сидишь, а деньги сами к тебе стучатся, тук-тук-тук, а ты отвечаешь им взаимностью, просто дверь открываешь, и они поселяются в твою жизнь. Хочешь так? Напиши мне в комментарии, если хочешь, а лучше сразу проходи по ссылке, которая будет под этим видео. Регистрируйся на одну из образовательных программ, их 10 академий. До встречи. Евросоюз готовит эмбарго на российскую нефть, сообщает New York Times. Окончательное решение по этому вопросу может быть на следующей неделе, так что, ребята, готовьтесь. У нас выходные, и майские, там картошку копаем и так далее, а они там эмбарго херакс, а нам мы узнаем об этом только через неделю. Короче, в Европейском Союзе работают над шестым пакетом санкций против России, да? Вот. И новый пакет может включать постепенный отказ от российской нефти, прям вот график отказа, знаешь, вот сейчас отказываемся вот настолько, потом вот настолько. Не очень хорошая новость, вот если прямо вот сказать, если вот, вот, вот так сказать, да, я вот даже вот, меня заклинило немножко, вот видите, я, куда мы эту нефть теперь будем девать, я вообще не знаю. Да? Одна большая нефтяная вышка России, да, и раньше качала нефть на Запад, а если Запад будет, а куда мы эту нефть сложить, ну, не будем качать, ставим в недрах для будущих поколений. В общем, не очень это хорошо, поэтому пока мы сажаем картошку, давайте так, удвойте, пожалуйста, посадки картошки, а лучше утройте, потому что седьмой-восьмой пакет санкций может вообще ограничить нам возможность ходить в магазины, что-то там покупать, понимаете, вот нас обкладывают со всех сторон, пусть картошка хотя бы будет, и то какая-то вот определенность. И вот новость полного, полная печаль меня накрыла просто какой-то волной, я не могу от нее избавиться, видите, как меня колбасит. Немецкая компания Хариба остановит поставки мармеладных мишек и других сладостей в России, все полный приплыли. В общем, Хариба сообщили, что ситуация в Украине привела их к тому, что существенно выросли цены на сырье, и мармеладные эти мишки и ну, как-то взлетели в цене, и производство, и перевозку продукции они теперь не очень-то могут делать, и компания назвала это временными сложностями, призвала партнеров не расторгать договор на поставки, но мишек мармеладных больше не будет. Вот так. Друзья, я очень грущу, что мармеладных мишек больше не будет. Если ты тоже вместе со мной грустишь, напиши мне в комментарии, чтобы я почувствовал поддержку и то, что мы вместе. Ну, а мы давайте размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Поехали.